Приветствую вас всех, дорогие друзья! Меня зовут Евгения Жданова, и сегодня я с особым удовольствием представляю вашему вниманию обзор каталога номер три. Этот каталог предпраздничный, он особенно яркий и все его новинки, большинство выгодных предложений посвящены 8 марта, день, который с нетерпением ждут все женщины без исключений. Ну и конечно же период действия этого каталога захватывает и 14 февраля и 23, поэтому безусловно поговорим и о наших драгоценных мужчинах. Вы уже составили списки тех, кого вы будете поздравлять, если еще нет то видеообзор позволит вам это сделать быстро и с особым удовольствием. У нас появляются новинки, которые могут украсить ваш интерьер. Конечно же, это вазы. Большая и малая вазы для цветов нежнейших, молочного и розового оттенков стоимостью 399 и 599 рублей. Также у нас появляется керамическая фоторамка за 699 рублей с ножкой-подставкой, чтобы удобно было расположить ее на столике, и сюда подойдет фото размером 10 на 15 сантиметров. Такие новинки отлично подойдут как идея подарка для праздника. Ну и, конечно, память о вашем знаке внимания останется на долгое-долгое время. Что может быть изысканным подарком для ценителей и любителей сладкого? Только шоколадный сюрприз. И может быть еще не все знают, что у нас есть в компании вот такие чудесные шоколадные комплименты для настоящих джентльменов и для роскошных леди. В этом наборе 15 плиток шоколада, и молочного шоколада, и горького шоколада, там 60% какао, с чудесными и замечательными предсказаниями. Ну а для теплого чаепития и уютного общения с любимыми людьми подойдет вот такая великолепная кружка. Обратите внимание, насколько оригинален этот подарок. Кружка спрятана внутри вот такой стильной коробочки и когда вы открываете крышку, вы видите на поверхности только кольцо. Ну а когда вы держите кружку, на вашем пальчике сияет золотое кольцо с драгоценным камнем. Купить такой подарок а можно за 599 рублей. Купите обязательно такую кружку и себе, и своим родным, и близким. Такой подарок точно не останется незамеченным. Пусть ваши руки, дорогие леди, будут свободны для букетов. Ну а так нужные нам необходимые мелочи размещаются в ваших новых мини-сумочках. У нас есть синего цвета, есть красного цвета. Это сумочки Prime со съемным плечевым ремешком длиной от 80 до 120 сантиметров. Очень удобный вот такой вот ремешок на руку. Ну и, конечно, он на кнопке. Вы можете сложить туда все самое необходимое. А еще за такую же цену, 999 рублей, вы сможете приобрести вот такую оригинальную сумочку. Это клатч-кошелек 2 в 1. Клатч-кошелек Гранд. Есть бордового цвета, есть черного, тоже здесь на кнопочке. И очень много отделений внутри. Стильно, изящно и очень функционально. Конечно же, компания «Фаберлик» в текущем каталоге позаботилась о наших драгоценных мужчинах. Подарите своему любимому мужчине вот такой стильный и практичный аксессуар. Портмоне а, Black черного цвета или графитового цвета портмоне Jet. И с эко или гладкой, или с тиснением. А Внутри очень много отделений. Есть отделение для мелочи, есть отделы для карт, ну и, конечно же, для купюр. Стоит такой портмоне 1199 рублей. Ну а мы продолжаем выбирать подарки к праздникам. Изумительный, изящный женский палантин. 799 рублей, дорогие леди, 90 на 180 сантиметров, цветочный флоральный принт, 100% полиэстер. Любой женщине будет очень приятно получить его в подарок. Ну а для стильных мира всего теплый, уютный, вискозный шарф. Клетку. Смотрите: черный-серый или мультиколор, размеры его 30 на 180, и, конечно, он убережет вашего мужчину от весенних холодов. И будет очень практичным аксессуаром в повседневные будни. Современную женщину, которая всегда находится в движении, но и, тем не менее при этом хочет оставаться необычайно стильной, очень порадует вот такая сумка для хранения ноутбука и документов. Это сумка праймери со съемным плечевым ремешком. С очень удобным отделом на молнии, он достаточно вместительный Ну и, конечно, обратите внимание, серебристый цвет, очень модная текстура Стоит такая сумка всего 1799 рублей Необыкновенно приятный подарок для леди бизнеса Продолжая тему аксессуаров, поговорим об украшениях Конечно же, они порадуют любую женщину и в праздники, и в будни. дни Элегантные стильные комплекты создадут романтическое весеннее настроение и добавят блеска благодарности в ее глазах, когда вы будете вручать ей фирменную коробочку с милым индивидуальным сюрпризом. Представляем вашему вниманию новинки каталога, комплекты бижутерии Леа, Амели, Одет, Розали и Вивьен. Каждый включает в себя серьги и подвеску длиной до 45 см и стоит 499 рублей. А вот в наборе Стелла серьги и кольцо, у которого регулируется размер. В любом случае, это лучший способ признаться в свои любимых чувствах и сказать ей о том, как она восхитительна. Зима плавно уступает место весне. И в этот период, конечно, очень важно позаботиться о своей коже. Давайте поговорим о замечательных идеях для подарков. И начнем мы с новинок. С новинок и подарочных наборов. В этом каталоге вашему вниманию представлен очень интересный набор по уходу за кожей рук. Называется он Spring Beauty и включает в себя средства, крема и бальзамы для того, чтобы вы позаботились и нежной кожи своих ручек. Конечно же, идеальная, великолепная идея для подарка – это наши новые гели для душа. Такая новинка э, стоит всего 79 рублей, а запахи какие – солнечная мимоза, нежный тюльпан. Конечно же, великолепная идея для того, чтобы сделать милый презент. Ну а также в разделе «Уход за кожей» у нас есть выгодное предложение каталога. В серии ProLexir с гиалуроновой кислотой вот эти два средства – активный крем для век и микс. «Астеллярная вода» предлагается в наборе по очень выгодной цене – 369 рублей. Это экономия около 50%, процентов, ну и конечно же преимущество. Эти средства подходят для любого типа кожи и рекомендуется для серии 30+. А незаменимыми помощниками для аккуратного хранения спонжей, ватных палочек и дисков станут наши новинки. Это органайзеры, очень эстетичный и практичный подход. Тоже отличная идея для подарка за символическую цену. 299 и 499 рублей. В разделе «Мир парфюма» в этом каталоге объявлены, дорогие леди, замечательные скидки. От 50 до 60%. Серии Fondor, Charchelle Femme, O'Violet, Флерет и, конечно, всеми любимые Рената и Рената Сикли. Вообще, индивидуально подобранный парфюм – это не просто знак внимания женщин мы особый изысканный комплимент, говорящий о ваших чувствах. Период действия каталога выпадает также на 14 февраля, а День всех влюбленных отмечает во многих странах мира. Пришло время вспомнить о коллекции парных ароматов от Faberlic ведь это удивительная возможность сделать подарок одновременно и себе, и своему любимому человеку. Итак, серии «Мистер» и «Миссис Инкогнито», «Валькирия» и «Викинг» предлагаются в этом каталоге со скидкой в 50%. И обратите, пожалуйста, также внимание на серию парных ароматов «Бомонт». Они предлагаются нам по специальной цене и с экономией более 2000 рублей. В серии Bloom очень выгодное предложение. Сыворотка, активатор и ночной крем предлагается в наборе за 429 рублей. Это очень серьезная скидка, в 321 рубль возможность сэкономить. Ну и, конечно, выбирайте любую серию 35+, 45+, 55+, порадуйте своих родных, порадуйте своих коллег, знакомых. И, конечно же, на страничке 20 вы можете посмотреть с помощью QR-кода видеоролик об этой цели. Новинки появляются также в разделе «Мода и стиль». Леггинсы. Можно сочетать их в комплекте и в повседневные будни, и, конечно же, на выход. Облегающего кроя, пяти ярких трендовых цветов, резинка Натальи и из эко-кожи, совершенно универсальная и незаменимая модель для современной модницы. Стоят леггинсы 1199 рублей. Водолазки водолазки из рельефного трикотажа также нужно обязательно ввести в свой весенний гардероб воротничок стойка коротенький рукав 6 самых модных трендовых цветов размеры доступны от 40 до 52 -го. ну а стоит такая водолазочка 899 рублей поговорим о бельевом стиле и берем курс на настоящую женственность изысканный топ на тоненьких регулируемых бретелях с изысканным кружевом, V-образным вырезом, который очень выгодно подчеркнет зону декольте. И какие удивительные цвета! Помимо классического черного, бордо и синего, есть еще такие аристократичные, как шампань, графитовый и изумруд. Что особенно приятно, то эта модель порадует леди элегантных форм, потому что в этом каталоге они доступны и до размера 60+. а стать новым консультантом в этом каталоге особенно выгодно. Если вы в период с 10 по 23 февраля зарегистрируетесь на сайте, разместите и оплатите заказ на сумму 1699 рублей, то уже в следующем каталоге номер 4 вы сможете получить на выбор за 1 рубль аромат от всемирно известного кутюрье Валентины Людашкина, либо это туалетная вода Rose, Голд парфюм для женщин либо туалетная вода для мужчин. И еще не забудьте, что если в первые 24 часа после регистрации на сайте вы разместите заказ, вас ждет очень необычный сюрприз. Не упустите такую возможность. А еще, дорогие друзья, в текущем каталоге компания Фаберлик объявляет потрясающую мега акцию. Разместите и оплатите заказ на сумму 299 рублей. И если вы зарегистрированы в компании, то получите карту «Океан приключений», а в каждой карте находится подарок. Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то вы можете получить эту карту от своего консультанта через почту, через мессенджеры, через соцсети. И, конечно же, вы получаете гарантированный подарок. Скидки до 70% или денежные начисления на свой счет на покупку продукции из каталога номер 4 а также вы получаете возможность поучаствовать в розыгрыше подарков. Все карты нужно активировать до 15 марта, и среди призов у нас розыгрыш. Это 3000 наборов из новой серии Океану. Это, кстати, новинка четвертого каталога, и набор включает в себя дневной крем, ночной крем и активный крем для век. Это уникальная эксклюзивная разработка совместно с французской лабораторией в Британии. Также разыгрываются 300 светодиодных масок серии Faberlic Expert, это уже, кстати, новинки пятого каталога, ну и еще 15 смартфонов Samsung Galaxy Note 10. Ну и три самых главных подарка, и они будут разыграны среди тех, кто активирует свои бонусные карты до 23 марта. Что же это такое? А это, друзья, путешествие на двоих во Францию, в Британь. Более того, у вас будет возможность посетить уникальную французскую лабораторию, в которой, собственно, и создается серия Океану. Не упускайте эту возможность, участвуйте в этой мега-акции, ну а все подробности читайте на сайте faberlip.com. Дорогие друзья, мы завершили обзор каталога номер три. Пусть этот каталог будет особенным для каждого из вас. Надеюсь, что этот видеообзор был для вас полезен. С вами была я, Евгения Жданова, и вся наша команда, для которой, дорогие покупатели, новички и консультанты, все сделано с любовью. До новых встреч!